Ай-яй-яй, нет, вы них хрена не пойдете спасать его. Вы ч ⁇ блин? А? Игра от разработчиков Dead by Daylight. Действие игры происходит в недалеком будущем, в котором процветает кровавый спорт, самый популярный в мире, в котором есть две стороны бегуны и охотники. Единственная цель которого уничтожить всех бегунов и не дать им сбежать из сада. Грубо говоря, это тот же самый Dead by Daylight, только с пушками. Игра держит в постоянном напряжении, вызвала у меня спектр различных эмоций, заряжает адреналином и не буду долго разглагольствовать, сейчас все, в принципе, сами ее увидите. Видите, это я ни хрена не вижу. собирать улучшения потому что они тоже самые поднимают пасса блин что происходит Блин, я не тот на почему турелька ставится, я же хотел этот. бомбы и поросетки а как они меня бесит дайте мне пожалуйста эту хрень не знаю сломал так ну, мне кажется я... быстро получаем улучшение че еще патроны забираем обязательно тут турельку ставят что еще есть берем вот это все ну, такая уж и плохая вроде только быстро ломается да что там попутали что ли писюшки иди беги, -беги. Серьезно? Серьезно? Серьезно? Слушай, я тебе сейчас постреляю. Говна, кусок. Ищи не отсюда. А ты? Я так и знал. Что его спасать сейчас будут? уже не такой крутой, мать твою? а? здесь сейчас у меня прям горит с этой игры, но она прикольная, прям не знаю так, пошли все в шопу слышь? иди сюда они же не спасли того, да? не могли же они его спасти, сюда Блять. А что вы делаете? я тебя видел. Да, да, дайте мне хотя бы... Лучше не забрать, босс. Чем тут все сломаем нахрен. Не лечились твари. Так, бесси. Показывай мне направление, мы идти. До свидания. Мазафота. Больше не сделаю такие, такую ошибку. Я уже все. Немножко научился играть. Что думаете вы ему поможете? дебил что ли так все казнить его тебя мать твою спокойно-спокойно перезаряжаемся так Ой, я черт потерялся че Ау Я тебя сейчас отправлю. Ты от меня не уйдешь, сука. Быстрее перезаряжайся, мать твою. Давай, правовая дуба наполнился. До свидания, уроды. Я не Кто так, сука? У тебя парень? злость такая. На них, я не знаю, и прям бес... Да, да. где он еще бы найти mm -hmm. <кхем> что там поломался вот ну, сейчас мне надо еще понять где у них идти они убегать могут что-то они тут где-то типа, рядом Да и мне поселине стамину их еще, да? А, на Б. Сейчас я приду за тобой. Педи, переди. Иди сюда. Мне там даже вдвоем. Бросята, иди сюда, сука. Че, серьезно? да? что ты? пошел он. так перезаряжаемся спокойно а мы тут восстанавливаем здоровье ставим Ага, вон там наш поросеночек. А вон я вижу еду. Во-первых, ставим сюда. Нельзя близко кровавые дуби. Ай-яй-яй, нет, вы них не хрена не пойдете спасать его. Вы чубли, а? Вот. Уроды, ублюдки, твари. До свидания, зафака. Че, думаешь, убежишь? Кстати, какого хрена они так это? О да! Вот так вот. Это вам месть за предыдущую катку, которая, наверное, не будет, я не буду ее выкладывать там, ну, я не знаю, мне просто накидывали, не понимал, что происходит, мне нужно было разыграться, вообще понять, что это за жизнь была, вот там я один уровень с первого до второго поднял, когда меня просто издевались надо одной бегуны менее опытные, как-то бегали, прыгали, скакали, я не знаю, не улучшение там подняли или что. И сейчас мне дико зашла эта игра. Дико фановая такая. Сейчас давайте попробуем. Но я уже это записывать не буду, я посмотрю туториал по, по бегунам. И отдельное видео, наверное, запишу по бегунам. Так, на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой YouTube, Twitch, группу ВКонтакте. Комментируйте, пишите, что вам, как вам эта игра, понравилась или нет, что думаете по этому поводу. Лично мне доставило доставила массу удовольствия и просто, я не знаю, прям дикий адреналин такой какой-то. Я прям <залил> злился, не знаю, не нужно было поймать их что-то короче вот ну и ставьте лайки увидимся в новых видео всем пока пока пока